Рада приветствовать вас на своем youtube канале и сегодня я записываю это видео в рамках нашего инстаспринта марафона инстаспринт как установить пресет на android а сейчас я уже вот у меня открыто я перешла по ссылке открыла по одну из папок пресетов и сейчас мне нужно сохранить их на телефон выбираю все и э, нажимаю на кнопку «Скачать». Вот, э, скачано у меня 9 объектов. Я перехожу теперь в программу Lightroom. Нажимаю на плюсик, у меня загружаются все мои фотографии и я иду вот в папку «Скачанная». Вот получается вот эта вот наша папка «Скачанная» Я выбираю эти фотографии и нажимаю добавить. Далее открываю все фото и еще наши фотографии, которые пресеты. Вот они у меня почти в конце получились. Видимо, по названию. Файлов. Дальше. Что я делаю? То есть беру, допустим, да, выбираю эту, я могу ее добавить в папку Создать альбом. Да, создаю альбом. Ну, например, там напишу пресет. Вот. И нажимаю добавить. Дальше следующий вариант, да? Тоже также в эту же папочку добавляю. И так далее. Добавить. Ну, это так, чтобы удобно, да, было, чтоб один, один пресет был в этой папке. Вот таким образом мы установили э, пресеты. Итак, пресеты мы установили. Теперь нам нужно, допустим, наложить на какую-то нашу фотографию, да, пресет. Мы и нажимаем плюсик и идем в наш телефон, да? Возьмем мы вот фотографию, вот эту вот возьмем. Вот, она у нас загрузилась. Что мы делаем дальше, да? Мы идем в наши пресеты, где они у нас. Вот. Да. Допустим, ну вот это выбираем. Нажимаем вверху на три точки, копировать настройки, галочка. И идем, возвращаемся к нашей фотографии. Вот так нажимаем на три точки вверху и вставить настройки. Вот. Была у нас фотография такая, стала такая, вот. Это один вариант, как меняем настройки. Следующий вариант. Мы идем в наши пресеты, да, наши пресеты. Нажимаем на фотографию пресета, да, скачанную, и делаем создать стиль. Это следующий вариант, то, что мы делаем. Допустим, это будет, ну, вариант один напишем. Да? нажимаем на галочку. Дальше. Создать стиль. Так. Создаем группу стилей. Вариант один. Дальше стиль один. Дальше мы создаем стиль. Тут группа у нас один выбрана, да. Дальше, то есть, это 2. И третий вариант создать стиль. Балочка. Сохранили. Теперь мы возвращаемся снова к нашей фотографии. И а, снизу здесь, да, вот мы. Нажимаем на внизу на стиле и выбираем да, вот наш стиль, вот он у нас выходит. Вариант один и подбираем вот первый, второй, третий. Особо отличаются, да, но видно, да, что отличается. Вот ставим. Мне больше нравится третий вариант. Оставляем дальше. Что нам нужно сделать? Нажимаем на галочку, и в Инстаграм, конечно же, лучше всего, да, уже сразу же здесь в лайтруме обрезку сделать квадратно. Да, здесь у нас один к одному. Так, пускай будет. Вот. И сохраняем. Сохранить на устройстве. Вот таким образом и устанавливаются пресеты. Если было видео полезно, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем видео. Пока-пока.